Всем привет! Сегодня я вам расскажу, как необходимо раскрутить свой сайт с полного нуля и какие ошибки обычно допускает множество веб-мастеров и почему они сдаются в своем продвижении. Вы знаете, когда мы начинали наше продвижение, множество наших конкурентов было просто на три головы выше. Сегодня мы их обогнали, перегнали и уже их на три головы выше. SEO Quick сегодня один из лидеров рынка рекламы и вы можете найти наш сайт по множеству запросов мы получаем огромный органический трафик мы продвинули себя в YouTube и продолжаем наш рост и в этом видео я хочу поделиться нашими секретами как мы достигли этого успеха и что необходимо сделать и почему многие останавливаются и не могут получить даже и маленького процента от этого достижения я вам скажу что мы начинали с полного нуля с минимальными бюджетами и достигли этих вершин это будет работать для твоего проекта Будет работать для множества а, других проектов для проектов твоих клиентов главное понимание процесса смотри это видео до конца и ты будешь знать точно как необходимо продвигаться с нуля а, ребята не забудьте Подписаться на наш канал, нажать колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видосах. И нажми лайк, потому что мы стараемся, делаем это видео именно для тебя. Итак, первый совет, который я бы хотел порекомендовать, это терпение. Сегодня множество обещает, что можно продвинуть сайтом за 3 месяца, за 6 месяцев ребята это невозможно может быть возможно я не знаю но это очень очень очень сложно когда мы начинали наше продвижение мы смотрели на наших конкурентов у нас не было ни трафика ни результатов да мы продвигали другие проекты мы были активны на фрилансе мы получали оттуда клиентов но в какой-то момент мы поняли что там сильно не вырастешь мы там достигли каких-то вершин возможно не самых высоких но наши профайлы они как правило были везде в топ-10 мы получали продажи но хотели расти и расти именно в получении органического трафика что важно это терпение потому что когда мы начали продвигать наш проект мы писали множество статьи в наш блог были э, классные статьи а, но это не работает потому что когда у вас нет аудитории вы просто пишете статьи и не имеете внешних ссылок это не работает вы можете пойти на какую-то биржу ссылок но я вам скажу что поисковик скорее всего это увидит это тоже сегодня плохо работает когда вы получаете вот такие внешние ссылки поэтому важно писать не только для себя а и для других на протяжении двух лет мы написали более 350 гостевых постов. Мы писали для всех известных ресурсов. Дивака, SEO New, Search Engines, RB, множество, множество сайтов, где мы опубликовали наши, наши статьи, наши исследования. Допустим, для блога Serpstat... Я потратил на написание статьи около 10 дней. Сегодня эта статья а, имеет больше всего комментариев на блоге серпстат и она одна из самых популярных в этом блоге. Я вам скажу, 10 дней я потратил просто, чтобы написать статью и подарить бесплатно другому сайту. Начните писать для других, потому что когда у вас нет трафика, нет аудитории, а, чтобы это все получить, начните писать для других. Соберите список площадок релевантных вашему сайту и напишите им письма, что вы бы хотели написать для них гостевой пост бесплатно никаких денег за это не просите просто написать какой-то классный контент не, если вы не пишете сами а хотите найти копирайтера а, онлайн тогда найдите специалиста который хорошо знает эту тематику потому что многие идут на бирже копирайтинга находят каких-то копирайтеров которые пишут обо всем и после этого многие им просто отказывают говорят э, это чушь мы это публиковать не будем потому что многие блогеры хотят что-то уникальное новое к примеру когда я написал статью для блога девак.ру это было еще там четыре года назад и я вам скажу я потратил на эту статью тоже там около пяти дней я просто сидел и выкладывал все свои мысли это был действительно уникальный авторский контент поэтому Сергей Кокшаров принял эту статью и опубликовал сегодня эта статья там самая комментируемая за последние четыре года я не знаю возможно есть какие-то до этого статьи которые были более комментируемы, потому что я постоянно захожу на блог Деваком. я вам скажу сегодня она самая комментируемая за много лет и там я показал практические советы как необходимо действительно сегодня продвигаться без бюджета без покупки ссылок вы можете зайти почитать эту статью я вам скажу что множество классных сайтов блогов требует повышенного внимания то есть если вы видите что сайт популярный у него имеется трафик у него большая аудитория потратьте больше времени на написание какого-то классного поста или найдите эксперта в этой нише который напишет потому что э, множество материалов просто не принимают говорят а тут ничего уникального нет ничего интересного нет а чем это будет полезно нашей аудитории все хотят что-то новое уникальное интересное поэтому когда вы соберете список площадок релевантных вашему сайту сегментируйте их сегментируйте по э, классификации да то есть сайта большая аудитория у него э, каким образом можно проверить в все в серпстате или там симраши, проверить э, органический трафик в similar можете проверить общий трафик э, проверьте количество комментариев у них в блоге проверьте э, сколько раз делятся их контентом в социалках с помощью разных тулов и вы увидите что о это популярный сайт соответственно здесь нам потратить больше времени на написание потому что там редактор скорее всего будет больше придираться захочет более качественный контент не означает что для э, меньших сайтов необходимо там менее качественный контент просто не надо столько ресерчить искать классную информацию просто вот написать какую-то попроще да но тоже хорошую статью то есть важно сегодня качество потому что количество вообще не работает я вам скажу этот процесс у нас написание 350 гостевых постов э, даже больше там отнял несколько лет потому что им надо написать и с ними надо договориться надо дождаться когда редактор реально примет эту статью многие будут отказывать ничего страшного продолжать этот путь пишите вносите корректировки это не быстро мы на протяжении нескольких лет писали статьи и я вам скажу мы даже не видели просвета в конце туннеля мы даже не знали куда мы идем мы просто вот знаете как делаем работу и не видим света в конце туннеля потому что наш сайт начал он начал давать какой-то маленький трафик, но это даже близко не похоже на те результаты, которые мы имеем сегодня. То есть это длительный процесс, но его необходимо пройти. Почему многие не могут продвинуть свои проекты? Потому что они его останавливают в самом начале. Я смотрел одну статистику, интересную что многие те, кто начинают аудиоподкасты, не снимают, не записывают больше 8 аудиоподкастов. Почему? Потому что они не видят результатов ребята вы хотите увидеть результаты после 8 аудио подкастов PewDiePie у которого 103 миллиона подписчиков на YouTube он э, снял 100 видео и получил 285 подписчиков сегодня у него 103 миллиона вы думаете он э, сдался после э, 8 видео он даже после ста не сдался, он продолжал дальше искать, нащупывать а, свою нишу. То же самое мы на тубе мы снимали видео, мы долго не видели результатов. у нас вообще как-то все слабо шло. А, мы начали аудиоподкасты. А, после даже 100 аудиоподкастов мы не почувствовали какой-то сильной аудитории. Сегодня у нас а, огромная аудитория в аудиоподкастах. Нас много слушает, мы а, довольны наконец-то результатами. Но мы записали уже больше 200 аудиоподкастов. То есть мы выкладывали какую-то полезную информацию самое в продвижении сайтов не ждите быстрых результатов делайте работу да это долго да это длительно да это отнимает время но э, основная причина это уровень конкуренции 1 миллиард 700 миллионов сайтов вы не сможете их переранжировать если э, вы не будете и долго работать поэтому здесь важно терпение и не ждать быстрых результатов э, давайте перейдем к моему второму совету Второй совет, важно найти какую-то одну социалку, где вы будете паблишить контент, потому что сегодня SEO не работает, если вы не имеете какой-то уровень траста и авторитета, где можно получить это доверие и авторитет, это социалка, потому что многие проверяют вашу компанию, как вы вовлечены в социалках 70 процентов покупателям по некоторым исследованиям они просто когда заходят на какой-то сайт они его не знают они переходят в его социалки посмотреть как часто вы паблиште сколько у вас подписчиков сколько у вас комментариев то есть они проверяют вашу активность это доказывает что вы настоящие что вы активные потому что в интернете очень много обмана к примеру мы взяли youtube youtube у нас отлично работает супер мы еще в фейсбуке паблишем но мы уделяем конечно фейсбуку меньше внимания потому что в основном у нас внимание это именно youtube к примеру в англоязычном сегменте для моего проекта я больше использую LinkedIn там у меня уже 9000 подписчиков это отлично работает я продолжаю развивать это направление выберите какую-то одну социалку, где вы будете Э, много желательно заходить ежедневно делать несколько постов как минимум можно больше допустим если вы выберете facebook то можете там даже 10-20 постов делать если это instagram то наверное там 3-4 это у вас головой хватит но важно паблишить э, много по одной простой причине что вы э, не знаете какие посты лучше сработают чем больше вы паблишите тем больше вы учитесь да тем больше вы изучаете э, какие посты сработали какие нет и к примеру в linkedin я могу там 10-20 постов в день паблишить это отлично Работает. то есть выберите какую-то односоциалку и покажите уровень доверия то есть нарабатывайте там подписчиков я не рекомендую охватывать все социалки с ограниченными ресурсами допустим если вы один то наверное этого не стоит делать возьмите какую-то одну социалку если у вас есть помощники какие-то другие ребята специалисты дайте им каждому по социалке пусть они продвигаются потому что когда распыляешься ты особо не получаешь результатов то есть второй мой совет выберите какую-то одну социалку третий мой совет найдите а, нишу которая имеет а, уровень вовлечения но при этом э, низкий уровень конкуренции к примеру вот в англоязычном сегменте я паблишу много в LinkedIn буквально за несколько месяцев я уже получил 9000 подписчиков в LinkedIn при том что это англоязычный сегмент который высококонкурентный там Google просто забит Facebook забит а LinkedIn нет LinkedIn имеет множество похожих функций которые есть у Facebook и это помогает мне именно в англоязычном сегменте потому что там 650 миллионов пользователей и только 3 миллиона из них паблише. то есть остальная масса просто игнорирует и дальше публикует на Facebook поэтому я выбрал LinkedIn. Вы в русскоязычном семействе, к примеру, мы начали записывать аудиоподкасты. Я вам скажу, что мало кто это делает. Действительно мало. Мы с Никлаем, наверное первые которые вообще зашли э, с аудиоподкастами мы, когда анализировали этот рынок мы видели пару аудиоподкастов, люди записали и забыли и потеряли наверное не получили результаты как, как и многие а мы наоборот мы сказали давай будем делать мы, мы записали 100 аудиоподкастов мы даже результатов не увидели а потом я вам скажу что результаты пошли у нас пошли продажи от аудиоподкастов людям интересен этот вид контента и я вам скажу что мы первые потому что если посмотреть по графикам это растет это сильно растет в отличие допустим от трафика с Google который падает от а трафика YouTube который тоже такая идет определенная стагнация именно аудио растут потому что это очень удобный формат заходи на наш сайт посмотри послушай наши аудио важно записать много аудио у нас к примеру там отнимает это полдня записать 20 аудио подкастов то есть это мы их публикуем ежедневно также мы берем конвертируем контент с наших видео и э, переводим его в аудио формат также сама паблишер на аудио отлично работает и э, люди слушают они довольны и это помогает то есть э, выберите какое-то одно направление возможно это тик да потому что к примеру это не мой формат я не люблю там петь танцевать но многие ушли в ТикТок и сегодня там уровень вовлечения просто громадный а, то есть надо найти какое-то место где большая аудитория но при этом низкий уровень конкуренции потому что facebook instagram они переполнены youtube классное место кстати вот youtube и обращайте внимание потому что если брать в целом 1 миллиард 700 миллионов сайтов и 23 миллиона youtube каналов то есть youtube в принципе менее конкурентный чем тот же google там в 73 раза до да, разница огромная просто допустим в фейсбуке там 2 миллиарда 800 миллионов аккаунтов то есть сравните 23 миллиона youtube каналов поэтому мы на ютубе практически все на ютубе 40 минут в день люди тратят на youtube они смотрят эти видосы поэтому мы и создаем этот контент для youtube то есть начни в ютубе и не жди быстрых результатов самое важное не теряй терпение потому что многие кто начинает делать они просто банально теряют терпение и мой последний совет для тебя ⁇ проведи социальную программу. Мы провели свою социальную программу для студентов и получили множество ссылок, авторитетных ссылок, сайтов в Гоф Еду. Многие этого не делают. Мы провели и получили просто громадный буст, громадное продвижение именно для нашего сайта. То есть зайди на наш сайт, посмотри нашу социальную программу. Если ты пользуешься ЧРФ, сам посмотри, какие внешние ссылки мы получили. Я вам скажу, после проведения социальной программы у нас просто трафик взлетел то есть вместе с гостевым постиком вместе с социальной программой вместе с тем контентом который мы постоянно публикуем в наши блоги это дало хороший результат и сегодня если ты посмотришь наш трафик просто безумный он уже опережает множество рекламных крупных агентств на которые мы когда-то я вам скажу равнялись мы реально на них смотрели о, ребята смотрите где они а где мы я вам скажу на самом-то деле все возможно вы можете создать свой бизнес даже с полного нуля главное терпеть пения и э, не ждать быстрых результатов что бы вы не делали начали гостевой постинг не ждите быстрых результатов начали youtube канал не ждите начали э, аудиоподкасты, не ждите быстрых результатов просто постоянно улучшайтесь делайте постоянно какое-нибудь улучшение ну и последний бонусный хак еще так поделюсь с вами мы создали сайт seokwik.com.ua я думаю ты знаешь но у нас на самом деле есть еще сайт seokwik.ru если ты зайдешь ты особо разницы не увидишь. там разница только в контактах там информация для России и для Украины контент одинаковый абсолютно что в блоге что а, в коммерческих страницах абсолютно одинаковый контент да возможно там где-то гривны где-то рубли но а, разницы особо нет я вам скажу что у нас SeoQuick.ru уже переплюнул по трафику э, у, у SeoQuick.ua а, если вы посмотрите в HRF все там в серпстате а, в Google аналитике где-то разница там небольшая возможно даже seoquick.com.ua выше но трафик дает и один и второй и причем громадный Ни, никаких секретов мы не делали когда мы писали гостевые посты мы просто оставляли ссылку на один сайт и на второй сайт то есть мы получается с одного гостевого поста убивали двух зайцев и получали э, результаты для двух сайтов сегодня у нас два сайта просто приносят огромный трафик и продажи Я не знаю почему многие seo студии не используют этот отхак не только seo студии возьмите его вот, допустим если вы продаете там на украину и россию создайте там юа э, и если вы продаете там на Казахстан Беларусь создайте КЗ и бай но мы э, не не охватывали эти рынки мы просто охватили Россию Украину у нас просто супер получилось и, и это действительно работает это все на сегодня пиши свои э, вопросы в комментариях я обязательно на все них отвечу э, подписывайся на наш канал жми лайк потому что нам это будет очень приятно и до новых встреч